Часто на конференциях, на презентациях начинает выступать человек, рассказывает первую часть, потом резко ее обрывает и говорит, а сейчас перейдем к следующей теме. А кроме того, я еще хотел сегодня о чем-нибудь рассказать. А вы знаете, есть еще один интересный факт. И в итоге, как мы с вами уже говорили, текст разваливается на куски. И тут у нас есть два выхода, как этот текст соединить в одно целое. Во-первых, есть стержень, идея вокруг которой весь текст строится. Кроме того, есть мостики так называемые. У меня одна часть закончилась, и к следующей части я перехожу через мостик. Как этот мостик может выглядеть? Например, я презентую курс английского языка. Курс английского языка. И у меня есть одна из составляющих, которая мне нравится. Это опытные педагоги. Вот я так и рассказываю, как Википедия. У меня есть опытные педагоги, а еще у нас есть авторские методики. Авторские методики. Их как-то можно соединить друг с другом. Ну, потому что авторские методики разработаны на основе опыта. Вот и все. Но почему-то этот простой шаг не совершает половина, да куда половина, 90% спикеров. Они так и рассказывают, так, опытные педагоги. А еще одно из наших главных преимуществ ⁇ это авторские методики. И в итоге, как мы с вами говорили, в голове одна мысль, вторая, третья, какая из них запомнится, никто не знает. Нам нужно это все объединить. В общий текст. И здесь мостики как раз на помощь приходят. Вот мы с вами поступили. Какой мостик у нас получился? Значит, опытные педагоги. Почему они опытные? Ну, можно там по-разному, но, например, опытные. Я потом доказываю. Любое прилагательное желательно доказать, да, такое оценочное. Поэтому я доказываю, что, например, больше 10 лет они преподают английский язык. И за это время большинство из них разработали свои авторские методики преподавания английского языка. Все, 10 лет стали продолжительность, да, стали переходным моментом от одной темы к другой.